Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я собираюсь приготовить грузинское харчо. Сразу предупреждаю, есть харчо и есть суп харчо. Суп харчо обычно делается из говядины. А харчо можете приготовить из любого мяса. Готовить сегодня мы будем суп харчо из говядины. А пока мы начнем, хочу вас попросить, чтобы подписались на мой канал. Обязательно поставили лайк под этим видео. А мы начинаем. Итак, что же нам понадобится для приготовления суп харчо? Итак, друзья мои, я заранее сварил бульон из говядины. У меня тут... Примерно пол килограммов ребрышек. Нам еще понадобится одна луковица, 4 зубчика чеснока, 100 грамм риса, 100 грамм томатной пасты, 100 грамм кемали, 1 чайная ложка молотого кориандра, 2 чайные ложки утхосунели, сунели, 1 столовая ложка аджики. И из зелени нам понадобится немного укропа, немного кинзы и петрушки. Вот и все, приступаем. Итак, друзья мои, у меня тут в кастрюле бульон. Бульон я варил из ребрышек. Я заранее его приготовил, потому что оно готовится немного долго. Если мясо хорошее, примерно час, а то и полтора. Если мясо немного такое, примерно два-два с половиной часа. Итак, как же я варил бульон? Да очень просто. Закидываем в кастрюлю примерно пол килограмма ребрышек. Заливаем 2,5, а то и 3 литра воды. Немного душистого перца, примерно 5-6 штук. Один лавровый лист. У меня тут немного стебли кинзы, у меня еще тут тимьянчик, видите? И одна головка луковицы, Прям в чешуе, я проколол в нем несколько гвоздейки. Это французская техника, так будет еще вкуснее. Затем кастрюлю ставим на сильный огонь, даем воде закипеть. Как вода у нас закипела, уменьшаем огонь до среднего. Снимаем первую пенку и на среднем же огне варим примерно Час, а то и полтора часа. Как пройдет полтора часа, остудите мясо прямо в бульоне. Потом в холодном виде достаньте его и нарежьте на красивые кубики. Почему мы это делаем? Потому что когда мясо горячее, на красивые кубики нарезать невозможно. Она, когда горячая, вся такая жидкая, гибкая, болтается туда-сюда. Ну, в общем, не круто. Если очень много жира. Вот эти куски убираем. Это будет просто портить блюдо, понимаете? А если немного с жирком, ничего страшного, будет еще вкуснее. Вот такие куски жира блюдо не добавляйте. Далее нам нужно готовый бульон просидить. Итак, кастрюлю я промыл. Возвращаем обратно наш замечательный бульон. Вот это, что остается, не добавляем в бульон. Как мясо нарезали на кубики, возвращаем обратно бульон. И ставим на сильный огонь, чтобы бульон закипел. Далее возьмем лук и нарезаем кубиком. Лук режем не мелко, не крупно. В общем, режем так, как хотим. Далее порежем очень мелко чеснок. Далее, друзья мои, разогреваем сковороду, добавляем лук с чесноком и жарим на топленом масле. Но если у вас нет топленого масла, жарьте в смеси сливочного и подсолнечного масла. По объему примерно один к одному. Добавляем одну столовую ложку топленого масла. Сюда же лук. И чеснок и жарим на среднем огне примерно 45 минут добавляем столовую ложку аджики и жарим еще 3-5 минут прошло 3 минуты и добавляем томат пасту Конечно же, за пассированием томат-пасты нужно смотреть, чтобы она не пригорела. Итак, друзья мои, как понять, что томат-паста спасировалась Да очень легко. Вот если вы сейчас понюхаете, то запах будет слегка прижаритого сахара. Потому что помидор состоит наполовину из кислоты и сахара. Как томат-паста спасировалась добавляем наши специи. Добавляем 2 чайные ложки уцху сунеги, кориандр молотый 1 чайная ложка, Тушим еще 5 минут на среднем огне. Добавляем один поломник бульона, где мы варили нашу говядину. Можно еще один поломник добавить. Вот так. Итак, друзья мои, наша пассировка готова. Берем силиконовую лопатку и добавляем в наш бульон. Бульон у меня закипел уже. Итак, друзья мои, как же очистить нашу сковороду? Добавляем чуточку бульона. Хорошенько перемешиваем. И добавляем наш итак друзья мои как мы добавили нашу пассировку сразу же добавляем наш рис рис у меня в басмате но вы можете использовать любой рис нам нужно добавить 100 грамм я все-таки хочу чтобы у меня суп получился не очень густой очень важно чтобы суп был не жидкий и не густой. Друзья мои, важный момент. Сейчас нам нужно следить, чтобы рис у нас не переварился. Как добавили рис, умещаем огонь до среднего и варим примерно 8-10 минут, постоянно перемешивая, чтобы рис у нас не пригорал к дну. Рис наш готов, теперь добавляем ремали. Но если у вас нету ремали, можете добавить сок одного лимона. Или если вы хотите, чтобы у вас получился очень вкусный харчо то добавьте одну чайную ложку сушеного барбариса это будет просто сказка отвечаю все хорошенько перемешиваем Теперь нам нужно все хорошенько посолить соли будьте аккуратны все очень легко можно пересолить а потом невозможно все исправить так что соли будьте аккуратны добавим сюда немного перца Уточку, потому что аджика у нас остренькая Еще раз хорошенько перемешиваем Как мы посолили и поперчили Сразу же выключаем огонь И приступаем к нарезке зелени Зелень режем прям стеблями И очень мелко Из зелени у меня тут укроп, петрушка и кинза Все по чуть-чуть Но вы можете добавить и красный базилик Как правильно говорят на Кавказе рехан". И все хорошенько мелко рубим Итак, суп у нас настоялся примерно 5 минут. Добавляем всю нашу зелень. Вот, какая красота, смотрите просто. Все хорошенько перемешиваем. Вот и все, друзья мои, теперь сервируем. Итак, берем маленькую посуду, чтобы не капало везде. Вот так. Сначала выкладываем мясо с рисом. А затем наш сок. Сверху посыпаем немного кинзой. Вот и все, друзья мои, наша харчок готова. Итак, друзья мои, с вашего позволения попробую. Итак, мясо видно. Рис у нас видно. Цвет красный. Красивый цвет. Теперь на вкус посмотрим, что у нас получился. Берем мясо с рисом и пробуем. Друзья мои, это невероятно вкусно. Готовится из самых простых, доступных ингредиентов. И что самое главное, согласитесь, готовится очень легко. Самый долгий процесс это просто сварить бульон. Вот и все, ничего особенного. Так что, если вам понравился этот рецепт, обязательно поддержите мой канал, ставьте лайк под этим видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Всего хорошего. Приятного аппетита. Пока-пока.